Доброго вам времени суток, друзья. Добро пожаловать на цикл передачи, если вы мне позволите такое выражение, посвященных обзору онлайн-чемпионата UFO Back in History, который стартовал чуть-чуть больше, чем ровно 10 лет назад. Возможно, вы являетесь тем зрителем, который вот по данному приветствию вообще ничего не понимает, о чем идет речь. И как раз на такого зрителя и ориентирован данный первый выпуск. А сегодня я расскажу вам о том, что это вообще такое, с чем это едят. Дам вам определенные вводные, которые нужно знать, полезно знать, для того, чтобы просматривать все последующие выпуски. Ну а те, кто в теме, те, кто участвовали в этом чемпионате, ребят, вам по большому счету это смотреть не обязательно. Хотя, если вы посмотрите, я буду вам только признателен. VFO Back in History это онлайн-чемпионат по автогонкам, то есть он относится к так называемому симрейсингу разновидности киберспорта. А Симрейсинг, как и, в общем-то, наверное, любой практический киберспорт сегодня, в 2019 году, входит, по мнению многих, в свою золотую эру. Ну и, наверное, вам достаточно открыть какой-нибудь сайт новостей на автоспортивную тематику, чтобы убедиться в правдивости этого заявления. Формула-1, ее, не знаю, как это правильно в данном случае назвать, организаторы, промоутеры проводят официальный онлайн-чемпионат. Его победитель там, по-моему, стал каким-то то ли тест-пилотом, то ли, ну, в общем, нашел себе неплохое трудоустройство, так сказать, непосредственно в мире автоспорта. Вот на днях читал новость, что победитель какого-то чемпионата, организованного командой Макларен, тоже как-то устроился к ним в команду. Не знаю, правда, кем он там будет работать. Но вы понимаете, о чем я. Люди даже деньги на этом умудряются зарабатывать. Все это прикольно, но 10 лет назад это было не так. И, возможно, на чей-то взгляд, на мой, например, тоже, это было как-то более как это сейчас в интернете модно говорить, тепло, лампово. За весь мир не знаю, а в России и в странах бывшего СССР, СНГ, не суть. Люди собирались на сайты, форумы тематические, где, объединяясь в определенные группы, использовали симуляторы компьютерные и собирались, организовывали онлайн-чемпионаты 10 лет назад это были в основном игры, конечно, фактор factor Может быть, что-то из продукции компании Simbin. Ричард Бёрнс, Ралли, конечно, тоже. И всякие другие. Но, как и многие чемпионаты тогда, наш э, герой повествования, наш чемпионат проводился на игре F1 Challenge 9902. Эта игра давала богатейший э, простор воображению мододелов. 10 лет назад, конечно, даже тогда челлендж уже начал немножко устаревать, но и любители играть именно в него, они а не в какие-то из заранее обозначенных симуляторов, собрались как-то раз на одном тематическом сайте, тогда он назывался vfog.net именно это, этот адрес участвует, так сказать, содержится в звании чемпионата. Сейчас данный сайт называется simrace.su, вы можете на него пройти, может быть вам интересна тема сим-рейсинга и поучаствовать там, например, ну или еще что-нибудь сделать, не суть. А, собрались 10 лет назад энтузиасты F1 челленджа и, я сейчас уже не помню всех подробностей, в общем а, замутили, если вы позволите такое выражение, очередной чемпионат. Отличался он от всех прочих, прежде всего своей основной концепцией. Она заключается в том, что если обычно, в обычных чемпионатах, не только на F1 Challenge, но и в разных других играх, берутся, берется один какой-нибудь чемпионат, допустим, Формула-1 какого-то одного сезона или там, туринг какого-то одного сезона, не суть, и пилоты последовательно собирались там раз в неделю или в какие-то другие более расширенные сроки Участвуют вместе на онлайн-трассе, квалификации, гонки, вот это все. И проходят последовательно все трассы, которые есть в календаре данного чемпионата, который они выбрали. Но в Back in History было не так. В Back in History была придумана уникальная на тот момент, а может быть и на текущий даже тоже вещь. Каждый отдельный этап в УФО Back in History проходил в новом сезоне. То есть сначала на первом этапе используется одно сочетание сезон, машины, трасса. Затем в следующий раз на втором этапе используется уже другой сезон, другой год, другие машины этого года, другая трасса и так далее. Так каждый раз. На тот момент это было по-своему беспрецедентно. Так вот, чемпионата хватил период аж 100%. 1988 года по 2009, то есть текущий на тот момент год. Всего было 19 этапов, вы, наверное, сейчас, если так сможете прикинуть, посчитать, что с 1988, 1988 по 2009 прошло на самом деле больше лет, чем 19 этапов. И это правильно. Но, к сожалению, были вынуждены участники пропустить 1989, 1991 и 92 ну, по разным причинам, а в основном это все сводилось к тому, что на тот момент, в отличие от сегодняшних дней, тогда для F1 Challenge просто не было нормальных модов 89-го, ну и вот упомянутых выше сроков годов. 89-92 не было вообще, по крайней мере полноценных модов, на которых можно было бы играть, а 91 был один из двух первый, потому что потом очень появился нормальный. И вот в этом первом была проблема, что вроде бомб бы был полноценным, но, к сожалению, у всех практически пилотов, которые принимали участие данный мод, если ну, включить игру, запустить этот мод, то был, ну в общем, компьютеры немножко не справлялись, которые были в тот момент падение FPS, фриза и все такое в онлайне но это плохая идея поверьте особенно в том что касается старта гонки если много участников в общем эти сезоны были пропущены по тем или иным причинам также в данном чемпионате ну точнее не сразу а позже когда он уже начался и во все проходил была представлена тоже такая достаточно интересная фишка сейчас Некоторые подобные вещи в simracing это практически обыденность, но тогда это тоже было по-своему уникально. Может быть даже мы изобрели эту штуку. Собственно, в чем она заключается? А, игра записывает заезды, как и оффлайн, так и онлайн, в специальные файлы формата VCR, которые являются повторами. Включив игру и загрузив этот файл, можете посмотреть ход прошедшей гонки как трансляцию, с любых ракурсов, прямо во время просмотра выбирать. Так вот, данная фишка была использована для того, чтобы записать записи гонок с комментариями. Ну, то есть, по сути, я ваш покорный слуга, попутно один из организаторов и участников чемпионата, включал игру, включал VCR повтор, включал программу, которая пишет видео непосредственно с экрана, и смотрел гонку, и комментировал, и получалось плюс-минус. Как по телевизору, как трансляция автоспорта, автогонки по телевизору. Были там, конечно, определенные нюансы, которые так или иначе, возможно, портили удовольствие от просмотра. Где-то связанные с моими навыками, где-то связанные с монтажом, с форматами, с тем, что это было неудобно скачивать и так далее. В общем, но ну, по крайней мере, участники чемпионата, которые это смотрели, были очень довольны. И вот как раз по мотивам этой штуки мне и пришла в голову идея 10 лет спустя после чемпионата выпустить вот своеобразный а, обзор, чтобы и участникам чемпионата налить приятную ностальгию, посмотреть на события этого сезона не так растянуто, не смотреть 19, записи практически по 2 часа каждая, ну там плюс-минус, а в каком-то более сжатом и комфортном формате, ну и плюс в хорошем качестве, потому что ну, возможности записывать видео в данном плане, конечно, за 10 лет возросли. Вот тут нас подстерегает один нюанс, который касается непосредственно данного обзора, последующих его выпусков. Дело в том, что ни у других пилотов-участников того чемпионата, ни у вашего покорного слуги, вот здесь мне очень стыдно, к сожалению, за 10 лет не сохранились VCR-повторы гонок чемпионата, и, получается, посмотреть ровно на те же самые события, как они были тогда, у нас не получится. Но это не беда, я нашел выход из ситуации, я по сути, запис записываю такой своеобразный постановочный обзор, где буду включать игру, выходить на трассу и пытаться воссоздавать те ситуации, гоны и прочее, которые были. А потом нарезать это так, чтобы выглядело, как будто так и было. Я про приношу извинения, если что так получилось. Если кому-то не хочется смотреть это так, то ну, извините. Конечно, некоторые гоночные ситуации так подробно и точно воссоздать не получится. Я говорю прежде всего о стартах, стартах гонок. Но есть у меня одна идейка, как немножко так выкрутиться из этой ситуации и сделать так, чтобы вы посмотрели действительно все самое важное. Не буду пока спойлерить, но вам понравится. Далее. Давайте теперь перейдем непосредственно к описанию чемпионата. Осталось вам рассказать кое-что о том, что вот именно надо знать в начале, перед просмотром обзоров последующих этапов. Итак, первая часть это, наверное, календарь. Вот где-то сейчас у вас на экране должен он появляться вместо моей малоприятной физиономии, и вы можете посмотреть, какие, собственно, этапы были, в какие сезоны, в каком порядке, на каких трассах. Трассы подбирались по принципу такому чтобы участники могли как бы своими собственными выступлениями на онлайн трассе воссоздать самые знаменитые гонки Формулы 1 тех лет конечно не везде получилось взять самые известные потому что мы старались подбирать трассы по принципу отсутствия повторов, то есть вот допустим если первая гонка проходит в Монце, то Монса больше не может быть в последующих этапах чемпионата, ну и наверное, у кого-нибудь вызовут вопросы по последний этап там дело в том что в течение всего сезона мы вообще не были уверены, что этап состоится, потому что это было тогда в 2009 году и, собственно, стояли вопросы: успеет ли кто-нибудь сделать качественный мод 2009 года для F1 Challenge, в котором можно будет играть и провести гонку. И ровно тот же вопрос касался трассы. В конечном счете, когда пришло время проводить этап, было принято решение о том, чтобы пилоты сами проголосовали. Мод, к счастью, у нас появился к тому моменту. А вот что касается трассы, пилоты голосовали. Конечно, было бы неплохим вариантом провести последний этап на Сипанке. А ведь дело в том, что последние этапы проводились на этой трассе в реальной Формуле один-два раза, если мне не изменяет память. Пилоты вдруг не захотели. Хотя был бы неплохой вариант и трасса-то уже была, естественно. Тогда было принято как бы на выбор пилотам, а, варианты в виде Ясмарины и Сингапура. В конечном счете, а, было предпочтение отдано Сингапуру. Не самая известная гонка в реальной формуле 1 того сезона, но уж так вышло. А, далее, наверное, пора, в общем-то вы уже все посмотрели, все поняли. А вот теперь список пилотов и рядом с фотографиями вы сейчас должны видеть у первой пары команды, за которые он а, принимал участие. Регистрация на чемпионат проводилась таким образом, что каждый пилот в момент начала регистрации мог себе выбрать на каждый этап, на каждый сезон позицию. А, то есть, вот, допустим, Иван Иванов хочет ехать за начать первый этап за команду Макларен на машине Айртона Сенны, второй этап Сузука 90 команды Макларен, машина Сены или какая-нибудь другая, другой команды и так далее. А, те, кто успел зарегистрироваться в самом начале, получается, имели приоритет и могли выбрать себе, если у них есть такие предпочтения в адрес команд, как бы меньшее разнообразие, то есть весь сезон или большую часть выступать за одну команду. Те, кто регистрировались позже или принимали участие не с самого начала, такой возможности не имели. В общем, вот разброс, кто в каких командах участвовал, у вас сейчас на экране. Ну и последняя часть, что я вам сегодня должен рассказать, это, очевидно, регламент. Конечно, здесь его пересказывать не буду. В том, что касается поведения на трассе, все равно плюс-минус все такое же, как и в реальных автогонках, как в других онлайн-чемпионатах. То есть там, если пилот, очевидно, убивает другого пилота, он наказывается и всякое такое, и т.д. и т.п. Слишком большими подробностями я вас нагружать не буду. Расскажу вам чисто о, о тех тезисах. Кстати, они сейчас у вас должны появляться на экране, которые вам нужно знать именно, чтобы дальше смотреть последующие выпуски данного обзора. Итак, организаторами и, соответственно, участниками тоже данного чемпионата являются Алексей Апарин, Богдан Холошевский, ваш покорный слуга, и Илья Моисеев. На каждом этапе один из организаторов каждый раз выбирался, работал, исполнял обязанности главного судьи, то есть судил все спорные моменты. Ну, естественно, в особых случаях ему могли помогать его коллеги. Там, например, если судья, являясь попутным пилотом, участвует в инциденте и, соответственно, является заинтересованной стороной. Далее. Каждый этап проводится на так называемой сборке. Под сборкой понимается мод, но не просто мод, чтобы людям... Ну, тогда, сами понимаете, 2009 год не у всех еще решил, был решен вопрос интернет-трафика доступного. Чтобы как-то сэкономить, Алексей Апалин, один из организаторов, подготавливал так называемые сборки, он брал моды и убирал из них все лишнее. То есть там оставались только одна единственная трасса, на которой проводится этап, все машины, но с уравненной физикой, и выкидывалось всякое лишнее, ненужное. Соответственно, вес получался меньше, и каждый раз люди качали ровно столько из интернета, сколько им было необходимо. Далее. В каждой отдельной сборке используется равная для всех физическая модель и поведение болида. И, собственно, этой моделью из данного мода бралась та, которая, ну, в общем, модель машины, которая в реальной -1, Формуле-1 выигрывала кубок конструкторов. То есть для этапа 88 -го года и для 90-го, по-моему, тоже это Макларен, для 93-го это Вильямс и так далее, далее по списку. Заявки на этап, как я уже ранее говорил, подавались отдельно на каждый этап и на каждую отдельную позицию пилот команды. Практически перед каждым этапом была введена такая практика, ну, на случай, что человек ранее зарегистрировался, набрал себе тех мест, которые многие бы желали занять, а потом просто перестает посещать. И вот ради такого, решения данного вопроса была также введена подтверждение регистрации перед каждым этапом. То есть пилот там, за день, за два до этапа должен прийти, написать на форум и сказать, что я приду. И только, и только вот таким пилотам гарантировалось их место на этап. Далее пилоты имели право использовать электронные помощники, они же так называемые хелпы, автоматическая коробка, сцепление, контроль стабильности, трекшн контроль и ABS. А, Довольно-таки большое количество пилотов принимало участие на клавиатуре, то есть без использования специальных рулей, геймпадов и так далее, им было решено пойти навстречу. А, гоночная дистанция каждого этапа составляла 100% от дистанции реальной Формулы-1, то есть в Монце это 53 круга, и в Сузуки по-моему тоже, в Бельгии 44, ну и вы, если вы поклонник Формулы-1, вы все это знаете. Система распределения очков по итогам гонок. Та, которую вы знаете по реальной формуле 1, начиная с 2003 и по 2009 год. То есть за первое место 10 очков, за второе 8, за третье 6 и так далее. К копилку пилота идут только 15 его лучших результатов в чемпионате. Если мне память не изменяет, то 15 без всяких сходов, финишивания очков и прочего, по-моему, даже никто не набрал. Но, может быть, я ошибаюсь. Посмотрим. Команды же получают очки в полном объеме. Также 10 принцип своеобразной преемственности команд, то есть, поясню на конкретном примере, например, если в начале чемпионата команда Тир зарабатывает какие-то очки, то эти очки потом переходят ее преемницам, таким как БАР, Honda заводская и Браун Гран-при. Ну и в случае всех таких подобных команд, данный принцип имел место быть. На разных этапах действовали разные форматы квалификации, мы старались сделать их похожими на то, что было в реальной Формуле 1. Для этапов 1988 и 90 длительность 30 минут, каждый пилот имел право проехать 9 кругов, не 9 быстрых, на которых есть результат, а вообще 9 кругов по трассе и в любой момент мог ее покинуть с помощью кнопки Escape, ну и потом в случае чего вернуться, если лимит кругов еще не достигнут, и если время сессии еще не истекло. Почему я вот заставил внимание на кнопке Escape, в некоторых онлайн-чемпионатах, в том числе и на ВФОК, было такое правило, что если в течение одной такой сессии нажал Escape, то больше не возвращается Мы решили этого не делать. Для этапов с 1993 по 2002, как и в реальной Формуле 1, количество возможных пройденных кругов увеличено до 12, в остальном все то же самое. Для этапов с 2003 по 2005 пилоты порядке очереди проезжают просто по одной единственной попытке. Очередь, естественно, определяется обратным финишным протоколом э, прошлой гонки. Ну и соответственно, для 2006, 2006 по 2009 это три сессии или меньше, если участников для проведения трех сессий недостаточно. Каждая длится 10 минут, пилот имеет право проехать любое количество кругов, сколько успеет, и в любой момент может покинуть ее, опять же, с помощью топки Escape, а затем вернуться, если время еще есть. Ну и, соответственно, после каждой сессии какие-то пилоты отсеиваются, и в последней третьей сессии уже решает, кто будет на полпозиции. Ну и последняя часть, о чем стоит сказать, это... О том, как гонки прерываются, это на самом деле важно, потому что вот эти правила по ходу чемпионата приходилось применять, действительно, так что это здесь все не просто так. Итак, если гонка по каким-то причинам была прервана, остановлена и пилотами не было пройдено 40% дистанции, объявляется немедленный рестарт. Длина дистанции заезда после рестарта 60%, а стартовая расстановка повторяет таковую по результатам квалификации. Даже если за эти менее 40% что-то изменилось. Если гонка была прервана, но пилоты успели пройти от 40 до 70% дистанции, рестарт не объявляется, позиция фиксируется по последнему кругу перед остановкой, а пилоты получают половину очков, то есть победитель 5, второе место 4 и так далее. И, наконец, если гонка была прервана, а пилотами было пройдено 70% дистанции или больше, рестарт также не проводится, позиции фиксируется по последнему кругу перед остановкой, а пилоты получают очки в полном объеме, то есть как если бы они закончили 100% дистанции. Ну и еще одно важное правило, это то, что если гонка была прервана на локальном компьютере пилота, его результат не восстанавливается. Речь идет о том, что в онлайн-гонке, вообще в любых онлайн-играх называется дисконнектом. То есть, если по каким-то причинам, там плохая интернет-связь конкретного участника или что-то такое, у него происходит какая-то проблема и его как бы выбрасывает из общей сессии, или из общей гонки. И вот в этот момент как бы он и сходит, даже если у него непосредственно на компьютере гонка продолжается. Итак, в общем-то, я, наверное, рассказал все, что вам необходимо знать для дальнейшего просмотра. Извините, если это получилось очень долго, растянуто и нудно. Первый раз вообще на видео записываю что-то похожее. В следующий раз мои болтовни будет намного меньше. И все последующие разы будем уже смотреть сами непосредственно гонки. Первый этап это, как вы уже знаете, Монца, гран при Италии 1988 года. Поклонникам Формулы-1 не нужно объяснять, чем реальная гонка Формулы-1 в Италии 1988 года была знаменита и известна. Ну, а мы посмотрим, как пилоты ее вас создавали. Ну и на этом, наверное, нам пора попрощаться. С вами был Богдан Халашевский. Увидимся. Пока.